Всем привет! В жизни самое главное это правильно расставлять приоритеты. Когда ты засиделся в гостях и тебе намекают, что пора уже идти домой. Покойствию отца можно только позавидовать. Хотел бы я иметь столько же оптимизма, как этот парень не стоит доверять своей девушке на все сто процентов если у тебя будет неудачный день на работе, то просто вспомни этих парней. It, Оказывается, не только кошки боятся огурцов. Ем, когда купил квартиру в новостройке по заниженной цене... Тот самый друг, который пытается поддержать тебя во всем. Вот как выглядит вегетарианский шашлык. Видимо, этот приятель решил осуществить свою детскую мечту. Этот момент она точно будет припоминать ему всю жизнь! Говорят, что после этого их дружба закончилась Когда уже ничего не можешь изменить, просто стой и смотри тот момент, когда с младшей сестрой делишь последнюю шоколадку. Господи, у меня благословище! Даже не так долго. Видимо, этот песик решил намекнуть хозяйки, чтобы она выгуливала его почаще. Когда с друзьями после школы решили выместить всю ненависть к домашнему заданию. Тот момент, когда начальник вышел на очередной обход. В следующий раз он точно спланирует все намного лучше. Эти кошки явно на одной волне со своим хозяином. Эта девушка явно пропускала уроки физики в школе. Кто сказал, что правоохранительные органы не заботятся о нас? Вот почему нельзя радоваться преждевременной победе. Тот момент, когда с другом работаешь на одной работе. С такими друзьями и никаких врагов не надо. Вкладся на этот плейлист, если хочешь увидеть еще больше подобных роликов. И не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.